И как, пяю каву, кажу, я вот... Поближе я Я вот, я Я я не я, я, Я когда-то съел. о, Ммм, да. Лика. Лика, лика. You could не Не-а-а-а-а-а-а-а! Дичь-су-спока Ч ⁇ все, идем, идем, идем. Ч ⁇ She did not say even though my activities Yeah, yep, yep.